Хочу купить автомобиль дешевле рынка на 250 тысяч рублей. Состоянием я пока не интересовался, но на авто висит обременение. Его снимут, если я его выкуплю? Или снимут, когда должник расплатится полностью с долгом? Автомобиль ценой 40% от общего долга. Евгений. Евгений. Как правило, обременение снимается после покупки объекта с торгов по банкротству. Но лучше заранее связаться с конкурсным управляющим и уточнить информацию более детально. Если обременение снимается, то вы можете готовиться к торгам и выкупать автомобиль. Но не забудьте его осмотреть, чтобы быть уверенным, что с имуществом все в порядке, автомобиль находится в рабочем состоянии. Не опирайтесь только на отчет оценщика. Друзья, больше информации о торгах вы можете получить, посмотрев остальные наши видео на канале